Привет, Станислав. Привет, Сергей. Давно не слышали. Да, да, слушай, я с тех пор завел моду носить белые рубашки, как ты, и я могу сказать, что это повышает конверсию в клиентов. Да. Ты чек производишь впечатление солидного парня, а не какого-то абсоса, каким я раньше сам себе оказался. Ты с, с темной стороны на белую перешел. Да, совершенно верно. Вот хочу тебя спросить, как твой инфобизнес поживает? Ты нормально? В принципе, не жалуемся. Идет. Нет. У нас же не задача поработить Вселенную и заработать все деньги в мире. У нас задача работать с интересными людьми и получать удовольствие от процесса и результата. Слушай, я вот что хотел тебе типа, позвонить-то. Мы же с тобой договорились поговорить. Я хотел немножко тему обсудить. У нас всеми получается такой разговор в стиле плохого и доброго полицейского. Mm -hmm. И ты выступаешь с кем добрым, а я плохим. Я такой, как бы со стороны своего скепсиса подхожу к вопросу, а ты меня развенчиваешь. Вот, я что хотел поговорить, я немножко ходил, думал про, про, про вообще я довольно скептичный человек, uh -huh. я со скепсисом отношусь к новым знакомствам, к людям, к разным образовательным штукам, программам, вот, и, я, и как я понял с нашего с тобой разговора, мой скепсис тебя смущает. Немножко. Ты считаешь, это мешает мне, так? Да я вообще не знаю, какая у тебя цель. Может быть, ты счастлив и доволен жизнью. Я просто, наверное, говорил не конкретно о тебе, а о том, что скепсис, он, в принципе, если ты хочешь развиваться и двигаться дальше, он, конечно, нужен, но как бы такой здравый больше рационализм, но все таки больше в позитив. То есть, если у тебя больше позитив... Я просто изучал сейчас психологию последнюю неделю, чтобы докопаться до, до темы и понять, что же эти психологи вообще делают. Вот. И там, в общем... Нарыл именно в перевесточниках многие вещи, много для себя тоже осознал, понял. И ключевое было, что есть как бы условно правильные действия, да, есть неправильные действия. И условно их можно разделить на два столбика. И вот скептицизм, когда ты смотришь на мир с подвохом, ищешь, угу. он, конечно, нормальный, в плане того, что он тебе обеспечивает безопасность, но он не дает тебе вот это вот выйти за рамки. То есть угу. то, что учит на бизнес-тренингах. Я понял. Слушай, а где вот как нащупать разницу? Ну вот с одной стороны очевидно, что скепсис и настороженное отношение к миру помогает там, когда-то нам помогали выживать, наверное, тут не у нас укоренились. Вот я смотрю на человека часто, и вот он что-то предлагает мне, а я все время думаю, блин а вдруг он меня пытается развести на бабки, что этот меня хочет. У, нас, у меня даже вообще не с тобой это прослеживалось, хотя мы друг друга довольно давно уже знаем. Я, мы там много с тобой работали и работаем. Все равно, когда ты, например, на какой-то мой вопрос начинаешь очень длинно, долго отвечать, очевидно, как бы вкладывая свои ресурсы в ответ, я все время думаю, что ты следующим сообщением скажешь, полезно было, а теперь поработай. Вот Нет у тебя такого чувства? Нет, я такого не жду, как бы это же вот, это и есть эти установки, что кто-то что-то делает только для того, чтобы вытащить из тебя последние деньги Да конечно нет, то есть люди в целом, ну, как бы, которые двигаются вперед, они так устроены, они устроены по-другому, они не ищут выгоды постоянно, они ищут как бы кому побольше помочь и это приносит плоды то есть я когда с кем-то общаюсь разговариваю мне же не сложно если человек спрашивает ну, там совета например он бьется в дверь а я уже это проходил мне не нужно от него денег просто я хочу ему помочь и когда он вырастет там через какое-то время либо будет добрую молву обо мне другим людям по рекомендациям давать либо сам уже вырастет придет то есть у меня абсолютно вот такой такой подход а я знаю что деньги ко мне приходят и вообще в целом тоже опять же вселенский закон так устроен Хотя я не верю, опять же, в эту всю эзотерику и энергию. Но так получается. Практика подсказывает: чем больше отдаешь, тем как бы больше приходит. Но не от того человека, которому ты отдаешь, а от другого. Также и здесь, вот, если там наше видео кому-то будет интересно, да, я же не с тебя сейчас денег получу, или не ты не с меня. Хотя, как знать. Да, кстати. Да, кто еще у кого-то заказывает? Кто кому платит, между прочим? Да, это правда. Вот. А скорее всего, посмотрят люди, да, и, может быть, даже не эти люди, которые посмотрят, а кому-то расскажут. То есть, может быть, прийти польза совершенно с другой стороны. Ну, вот так устроено. Как это работает, я не знаю. Можно называть как угодно. Там энергия, эзотерика, вселенский закон. Но то, что работает, это факт. Слушай, ты почему-то говоришь, что это работа измерял? Ты правда эффективна? Как это понять? Ну, знаешь, есть такая тема, как удача, как ты ее померишь. ну, как ты сильно не померяешь, но вот всю же мою жизнь меня способствовала именно удача, ну, связанная с разными ситуациями, когда ты пытаешься что-то просчитать, но ты не можешь просчитать, мир слишком хаотичен, и в итоге ты можешь только настраиваться на положительную какую-то свою волну, и я вот очень сильно боялся, когда выходил, и помню этот момент с работы, самый такой основной, мне очень был большой страх, что вот у меня сейчас клиенты есть, но они же могут закончиться, а у меня уже сотрудники есть. И вот сколько… Я боялся, наверное, 5 лет, когда у меня была студия. А потом я подумал, до да какого черта, зачем я боюсь? То есть ни разу в жизни не было, что у меня не было клиентов. И я понял, что просто надо делать там, свою работу хорошо, и значит все будет отлично. И так оно и случилось. Ну, не знаю, как это объяснить. Слушай, вот про удачу интересный момент, но у меня вот люди всегда смущают, которые на удачу как бы рассчитывают что ли. Она должна типа она может быть, может нет. У тебя повезет, не повезет. Это как знаешь, типа считать, что ты долги раздашь, выиграв в лотерею, а может не выиграешь, нифига. Долги Я раздашь? Какие долги? Ну не знаю, вот просто ты говоришь, что ты считаешь, что вот типа тебе удача способствует в жизни, в работе, но удача это всегда какой-то случайный фактор. Да. И когда ты говоришь, что ты рассчитываешь на удачу. Ну что, типа, тебе точно повезет в будущем. Мне кажется, что для меня такой маркер, что человек немножко... Ну, я не то, что рассчитываю, я знаю, что она будет. То есть я не могу это объяснить, но я знаю, что она будет. И я знаю, откуда она берется. Опять же, не только у себя. Если ты почитаешь всякие там разные книги об успехе, все говорят об одном и том же. Ты будешь что-то делать, если ты делаешь. Удача сопутствует тем, кто что-то делает, и не тем способом, который он планировал. И такое бывало, ну, со мной и со многим. Ну, я думаю, что и с тобой бывало, если ты вспомнишь. То есть ты что-то, например, думал, делать или не делал, потом думаешь, да, возьму, сделаю. И тебе ожидает какой-то бонус, может быть, вообще неожиданный. И не в деньгах, может быть, и не в том, что ты планировал, а может быть, ты познакомился с кем-то случайно, выполняя какой-то проект, или что-то узнал, или какое-то было судьбоносное решение. У меня это постоянно бывает. То есть, я вот даже записался там на какой-то курс, то есть сам как бы курс, ну как бы я послушал и послушал, ну как бы сильно не важно. Но там я попал в чат, и в чате познакомился с человеком, с которым там у нас проект получился. Казалось бы, да, ну вот цена вопроса там была, ну условно там до 20 тысяч. Стоило mm -hmm. это того? Ну да, как бы я купил уже многократно это, и плюс у меня знакомства и персональные вещи. Вот Вопрос, как ты это можешь просчитать? Никак. Как ты можешь это ну, объяснить? Никак. Я просто знаю, что такое случается. И от, откуда оно случается? Потому что я еще именно позитив во всех моментах. А не думаю, а вот сейчас с меня инфо-цыган выцепил там 15 штук. Да пожалуйста, ну mm -hmm. то есть мне не жалко, нормально. То есть вот так. Я понял. Слушай, у меня есть история забавная, мне однажды написал, в... я живу в Берлине, мне написал какой-то чувак, говорит, Сергей, пойдем кофе попьем. Я такой думаю, да не хочу, я не знаю, что это за человек, вообще первый раз его вижу. Я отказался, он потом снова пишет, Серега, я завтра уезжаю, давай просто попьем кофе у дома в твоей ближайшей кофейне. Я думаю, ладно, хрен с тобой. Вышел из дома, попили кофе, какой-то парень с девушкой. И мне конверт протягивает. Я говорю, что за конверты? Он говорит, а там наш сотрудник, редактор, тебе письмо написал, бумажное прямо написал. Я открыл письмо, конверт там письмо, я читаю, он пишет, Сергей, спасибо, читаю там твой блог, хочу, чтобы ты был моим наставником. Я думаю, что за хрень? Ну ну ладно, написал, договорился, и в итоге я с этой, с этой компанией, этот парень работает в компании, я с этой компанией проработал два года, ни один миллион рублей с ней совместно заработал. И вот это все произошло случайно из-за какого-то встречи с неизвестным человеком в кафе. Ну так вот. Что вот это Удача это работы. или неудача? Вот. Ну как? Непонятно. С течением обстоятельств. Давайте назовем но, это, так. это Но это же всегда на, на чем-то основывается. На твоем предыдущем да. качествах, твоих опыте, работе. Да. Но если у тебя будет супер опыт работы, ты будешь супер эксперт, но ты не будешь действовать, оно никак не сработает. Вопрос же mm -hmm. не... Одно либо второе. То есть никто не говорит, что ты типа, рассчитываешь только на удачу и сидишь на диване. Нет. Ты делаешь то, что ты, ты и так делаешь, плюс задействуешь дополнительные действия для удачи. Угу. Оно вместе только работает, конечно. Я понял. Слушай, а у тебя были какие-нибудь случаи, когда у тебя случайное знакомство перерастало в какой-нибудь там крупный контракт или еще что то Всегда. У меня не... Я никогда ни разу не искал специально там, клиентов, да, вот таким способом. У меня все клиенты приходят именно вот случайно. По контракту, по сарфановому радио, еще по каким-то случайным обстоятельствам, очень странными способами, непрогнозируемыми. Но mm -hmm. когда я даю, допустим, рекламу, ну, где-нибудь, ну вот я пробовал даже, либо когда с кем-то общаюсь, я всегда исхожу из позиции такой, что а вдруг именно этот человек, именно этот контакт, это именно реклама, то есть то, что я сейчас делаю, это имеет смысл. Ну, иначе зачем mm -hmm. этим заниматься? Как имеет смысл, я не знаю. И тогда это дает мне возможность вкладываться в это максимально и, соответственно, ну, я не думаю, там, а вот не зря я сейчас время истратил или еще что-то. Нет, не зря, это было полезно. Слушай, такой вопрос. А вот у тебя, например, в работе, либо в обучении бывает такое, что ты тратишь на человека время, например, там, общаешься с клиентом, понимаешь его потребности, оставляешь ему какое-нибудь там задание или начинаешь общение по дизайн-проекту, а человек, например, берет и сливается. Те вот не, не обидно в такими не бывает такого потому что здесь то что ты сказал нарушена причинно следственная связь ну то есть порядок работы ты нарушаешь порядок вещей не надо человеком начинать как бы работать узнавать и все остальное пока он не заплатил ну иначе mm -hmm. ты сильно рискуешь mm -hmm. я понял зачем ну, то есть а как а как а как человек ну ты тебе пришел потенциальный клиент он про тебя еще ничего не знает за что эти деньги будут платить Да, первый этап это познакомить но это, это платно у тебя? Нет, он может бесплатно в интернете со мной познакомиться. Может продавцу моему позвонить. То есть, ну, в любом случае, это же не бесплатно, знакомство бесплатно, не бесплатное. Со мной можно познакомиться, у меня есть консультация, 15 тысяч рублей заплати, то есть ты, ты покажешь, что ты не а, халявщик. Потом а -а -а. эти 15 тысяч а, зачтутся, если ты готов работать. Если нет, mm -hmm. то есть продавец, я ему плачу зарплату, ну, это будет мне в себе стоит Продать тебе стоит денег, 3000 рублей. Mm -hmm. Я готов инвестировать, mm -hmm. ну, если ты покажешь, что у тебя есть квартира. Я задаю ему вопросы, какая квартира, какой дом, и сам уже оцениваю, то есть, стоит ли мне 3000 рублей, допустим, на продавца тратить, самому 15 тысяч рублей инвестировать своих в то, чтобы общаться. Допустим, это премиум-сегмент. Я такой, окей. Uh -huh. ну, то есть я готов потратить время бесплатно. Ну, как бесплатно, я сам себе 15 тысяч плачу. Вот. Mm -hmm. Либо клиент непонятный, еще сомневающийся, тогда лучше пусть он заплатит. Это уже риски ты оцениваешь, когда так делаешь. И бывает, что клиенты платят тебе за консультацию, чтобы рассказать про себя? Конечно. Всегда, ну, часто, да, достаточно. Ну, если человеку надо, нужна помощь, э, ну, это не по дизайну, по дизайну нет, потому что у меня по дизайну много информации. Я говорю, посмотрите мой портфолио, если вам подходит, то мы вас готовы взять, приходите, оплачивайте, приходите. Он такие, окей, оплачиваем, приходим. Ну, если готовы. Если не готов, задавайте вопросы, я вам отвечу. То есть я по телефону как бы человеку говорю, ну, готов покупать, покупай. У меня не очень высокая цена, я не ставлю цену, чтобы мне приходилось общаться со всеми, но качество у меня mm -hmm. высокое. То есть у меня качество гораздо выше, ну, стоимости в целом. То есть, такие mm -hmm. проекты, как у меня, они там больше, чуть ли не в два раза стоят. Вот, кстати, по поводу цены еще хотелось немножко поговорить. Мы mm -hmm. с тобой не недавно коротенько обсуждали пост моего знакомого, Никиты. Он писал про то, что многие люди демпингуют ценами, Это нужно, это неправильно делать. Лучше повышать цену, повысить цену в два раза, сразу рынок будет в два раза больше, клиенты будут покруче, посолиднее. У тебя вот это так? Ну, это зависит от стратегии, как я тебе уже писал, да, кто не в курсе, там история была такая, что один человек советует всем повышать цену. Так нельзя делать, потому что это совет как… По интернету у врача спрашивать какие пилюли мне пить ну, очень сильно индивидуально хоть у тебя могут показатели все одинаковые нельзя это общий совет вот такие советы очень ну как бы вредные ну, в целом люди сами могут следовать и обжигаться как хотят стратегия в общем в целом верная да цену надо повышать если у тебя такая стратегия если ты как бы у тебя основной этот бизнес если у тебя есть допустим ну представьте книгу продаешь а в книге так. ты продаешь не книгу же да то есть она у тебя может в себестоимость либо даже в минус уходить но в книге ты продаешь идею, что ты нормальный парень, у тебя можно заказать. Таким образом, ты можешь сам даже доплачивать людям, чтобы они читали твою книгу. Это же логично. Угу. Вот. логично. Соответственно, нужно понять, какой, о каком продукте он говорит. Он же не уточняет, на какой продукт стоит повышать. Если бы он сказал, что да, стоит повышать на окончательный продукт, на финальный, тогда да. А если это продукт книга, либо это дизайн, вот в моем случае дизайн это не окончательный продукт, это как бы плата за вход. Поэтому мне неразумно повышать стоимость, мне гораздо выше высшая стоимость. Мне выгоднее взять человека по меньшей стоимости, но больше воронку сделать. Таким образом, я mm -hmm. могу большее количество людей включить эту воронку и могу попросить их заплатить мне деньги, вместо mm -hmm. того, чтобы самим маму ко всем ездить. У меня такая стратегия. Это мне дает возможность не нанимать продавцов, ну и так далее. Там инфраструктуру. То есть ты, ты же строишь инфраструктуру подо все, mm -hmm. чтобы самому не делать. Ты, у меня есть возможность ее не строить. То есть это ты не левелируешь с ценой и временем. То есть это все не просто так это просчитывается. То есть, например, в твоем случае, если ты, например, завтра поднял бы цену в два раза и не стал бы работать только с фид-клиентами, ты типа, больше не заработал бы. Да, есть вероятность, что если бы я не стал запускать рекламу, а я ее сейчас не запускаю, ну как бы это требуется времени и перестройку моей студии, то есть мне пришлось бы перестроить весь, весь свой отдел. То есть, соответственно, мне нужно было бы новую инструкции, инструмента, новых людей, ну перестроить студию. То есть это будет другая новая студия. И во всех случаях я рекомендую не ä, менять что-то, что, что уже работает, а оставить как есть либо продать это кому-то и строить заново. То есть построить заново всегда выгоднее, чем менять что-то. Ну ты сам понимаешь, да. То есть те, кто пришел, что-то там, не знаю, писать, например, да. Тебе иногда выгоднее mm -hmm. заново написать, чем разбираться. Да, да. Ну вот. Так же везде и в ремонте там и. В... По рекламе и в бизнесе везде лучше проще если ты понимаешь как тебе проще заново поставить также здесь не надо в принципе менять если тема рабочая надо сделать новое угу. слушай а вот скажи пожалуйста мне интересно просто для себя а вот по опыту твоего общения с клиентами вот у тебя клиент сейчас клиент как я помню такого среднего основного сегмента на ну, бизнес проще уровня, да. бизнес уровня да угу. а с ними проще работать чем например с випами да, проще, они приходят и работают по системе, они не знают как надо, и если они верят, доверяют и хотят работать по технологии, то есть мне не приходится тратить силы личные на объяснение им почему так, почему, почему так надо, с VIP очень часто у них свое видение какое-то и они в принципе VIP, они имеют на это право, они платят достаточно и объекты у них интересны и ты должен как бы с ними уже более плотно работать То есть вот с випами там выезжать надо, например, лично Да, это интересно, это классно, но это требует личного времени Я за mm -hmm. то, чтобы брать одного-двух випов в год там, например, вести А остальные, ну то есть основные, чтобы команде передавать mm -hmm. Я понял Хорошо, это интересный момент был. А вот еще такой вопрос. Смотри, у тебя есть довольно успешный дизайн стул. Я не знаю, сколько он успешный, по твоим словам, я тебе доверяю в этом. Я думаю, ну вот ты можешь нет. портфолио посмотреть и оценить, это же можно глазам доверить, то есть они же не просто так Ну, берутся. ну Да, но тоже видишь, как оценить-то, я не специалист в дизайне, ну то есть там а картинки А нет. как ты оцениваешь, успешно или неуспешно, по каким показателям? Ну, я бы, например, если бы речь про дизайн, я бы смотрел, например, на, на крутость объекта. Вот, например, ты там сделал особняк на остоженке, я такой, ого, значит, Станислав прошел фильтр какого-то крутого человека, богатого. Эти люди не просто, они не лыком шиты, они какого то лохопеда не возьмут дизайн делать. Интересно. Я такой, типа, значит, объект солидный, значит, хороший человек. Это нормальный фильтр, да, но он не единственный. То есть очень много разных других фильтров есть, но вот у тебя такой, окей, особняк у меня есть. Хорошо. А, ну вот, и да, у тебя есть успешная студия дизайна, предположим. Uh -huh. Поэтому ты еще преподаешь. Uh -huh. Это довольно распространенная сейчас вещь. Как мне кажется, многие ударились в образование. Вообще есть тренд обучаться. Может, потому что людей, людям скучно стало, в том числе, и им хочется чем-то новому учиться. Uh -huh. Вот, и я часто наблюдаю такое в разных сферах. Например, вот в сфере дизайна сайтов. Когда есть какая-нибудь студия, она вдруг открывает какую-нибудь школу, школу дизайна при себе. И постепенно студия сама как бы сжимается, а школа расширяется, и постепенно уже как бы самой студии не видно, проектов она особо-то вроде как и не делает уже, угу. но преподает активно. Да. Вот здесь кажется все время мне, что когда компания уходит по сути с проектов в преподавание, она потихонечку теряет какое-то знание, как рынок устроен. Вот ты по этому поводу чего это думаешь? Я думаю, что практика должна быть обязательна. Как только действительно ты уходишь, ты уже не в теме, ну не в тренде, да, через год, через два ты уже не понимаешь, что происходит. Да, естественно, преподавать должен практик. Это почему я не люблю там всякие вузы, да, где там сидят преподаватели, ну вообще кто они? Ну я книжку почитаю, спасибо про историю стилей. Ты, ну расскажи, как в практике работает, они никто ничего не знает. Ну то есть многие, давай, не, не никто ничего, многие из тех, кто там, кого я лично знаю, видел, они не практики. Вот, mm -hmm. Поэтому учиться надо у практиков, естественно. И mm -hmm. я только за то, чтобы практики делали свои обучающие курсы, но делали это правильно, системно. Не просто сейчас вам ведущий специалист расскажет э, что-нибудь, и он приходит, начинает отравить байкой историю жизни. Ну, то есть это прикольно, интересно, но это не обучение. Обучение – тоже профессия, Ну то есть как обучать надо сделать методологию, и по методологии это уже другой человек, это преподаватель делает. То есть это надо делать mm -hmm. профессионально, как и всему есть подход. А у нас каждый, как каждый манит себя дизайнером, каждый манит себя писателем, да, каждый манит себя преподавателем. Хотя это не так. Есть на все технология. Mm -hmm. Если я это понял. делается профессионально, я только за. А если это делается уже без привязки к реальности, то это нехорошо. Ну, то есть, как бы менее востребовано будет, мне кажется. Ну, вот у меня все время такая дилемма, дихотомия. С одной стороны, я хочу работать с профи, с человеком, который много работает руками, знает свой отрасль. С другой стороны, этот человек не учит, потому что ему некогда, он работает занят. Потом есть какая нибудь школа крутая, там например дизайн, я хотел бы дизайнного учиться, или программирование. Там крутые преподаватели, все хорошо. Но что то смотришь, думаешь, а кто эти, типа, почему они учат, насколько они вообще крутые, профессиональные, непонятно. Вот как бы как да. выбирать между ними? Сложно. Я... Ну, как бы я выбирал, ну, скажу, что вот я оптимальный вариант, конечно. Ну, то есть в целом, но таких, ну, как что? я, мало, и я бы искал таких, как я, что включает. Ну, это не что похвастаться, это как бы по факту получается. Что я сам практик, я сам умею работать руками. То есть, если нужно, я взять, возьму 3D Max, там, фотошоп, автокат и общение с клиентами. Я все этапы знаю и умею делать. Это mm -hmm. первое. Ну, как бы это просто, это многие делают. Второе, я могу разложить всю составляющую на этапы, то есть я знаю, где заканчивается один, второй, третий, и разделил эти темы на навыки. Я к чему это mm -hmm. говорю? Не чтобы похвастаться, чтобы ты задавал вопросы, а какие части у вас есть, ну, то есть методолог, методолог поработал или нет. Дальше, кто сделал курс? Курс сделал сам преподаватель, то есть он сам является методологом, это хорошо, у него значит мозг работает системно. Но часто методолог отдельно, а преподаватель отдельно. То есть методолог делает программу, представь, учебник тебе надо написать, он тебе разделы mm -hmm. сделал, а наполнение разделов должен сделать человек. Чтобы он сделал каждый раздел правильно, качественно, чтобы у него были mm -hmm. там ответы, вопросы, теория, практика и так далее, истории из жизни, чтобы повеселее было, тоже надо. Ему нужно по определенной структуре, как мы с тобой книгу пишем, структура mm -hmm. должна быть. Вот и Эту структуру как бы методолог уже не сильно понимает, потому что он не в теме дизайна. А дизайнер, короче, тут должен быть дизайнер быть методологом немножко, либо методолог должен глубоко погрузиться в дизайн, чтобы сделать хорошую программу. Вот, поэтому это сочетание очень сложно, потому что, ну, если мы говорим про обучение, там очень часто важно продать. То есть человек продает, окей, продажи есть, там как-нибудь разберемся. Решим со студентом. К каждому студенту особый подход, ставятся кураторы и вот как бы с ними работают. Ну вот, в принципе, оно так устроено. А дальше уже как повезет, не повезет. Ты можешь попасть как к очень крутому спецу, так и к не очень. Ты можешь попасть вот по твоим категориям. Я тебя спросил, по каким категориям ты оцениваешь э, качество студии. Ты говоришь, вот по тому, что крутому дизайнеру сделал. У тебя своя система оценки. Также и система потребления информации. Кто-то аудио слушает касты, кто-то тексты смотрит, кто-то... Кому-то показать надо, с кем-то посидеть надо, кому-то сделать надо. Если ты попадешь по своему психотипу восприятия информации к такому же преподавателю, вы будете на одной волне. Не попадешь mm -hmm. ни на одной. Вот. поэтому такая вот тема. Я понял. Вы, выбрать сложно, да, но как бы а как и делал. Ну можно не выбирать, но можно рисковать. Можно ошибиться, mm -hmm. тоже можно. Ну никто не гарантирует. Слушай, и вот еще такой вопрос. Сейчас очень популярно среди моих знакомых пытаться найти какого-то ментора. Угу. Все хотят очень известного человека из отрасли, и к нему ученики напроситься угу. жаловаться, как все их обижают, и просить совета. Нормально, я только за. А вот слушай, как ну то есть, ну, проблема: например, вот среди моих знакомых они говорят: хочу ментора, хочу, угу. вот программиста говорит, хочу технического директора из Apple, чтобы он меня наставлял на путь, ну, показывал, отлично. чего изучить, как быть. Но как этого человека заинтересовать, они не знают. Заплатить. Ну, типа, ну, а, как, как, а в чем его мотивация за деньги, или как, как вот? Ну, во-первых, известный человек, ему интересно поделиться знаниями, то есть это уже хорошо. А то, что заплатишь, ему не сами деньги важны, а то, что ты будешь вкладываться в энергию свою. Потому что самая большая проблема у менторов и всех остальных, что к тебе придут халявщики, под, ну как бы подкачаются к тебе, вытащат все знания и ничего не дадут взамен. И даже ладно бы это, это фигня. Они ничего делать не будут. То есть ты вкладываешь энергию, и она пропадает в никуда. То есть это преступное, получается, обмен энергии, криминальный, да, а он должен быть. То есть ты платишь не для того, чтобы он денег заработал, а чтобы энергия была полноценный обмен. И он понимает, что ты не сольешься, и ты понимаешь, что ты как бы серьезно настроен. Поэтому mm -hmm. самое про простое ⁇ заплатить. И не в количестве денег, а примерно так, что типа, ну, я хочу, чтобы вот то-то-то, да, я готов вкладываться делать то, что вы говорите, там, давать результата, вот такие у меня есть способности, вот так-то я могу помочь и готов платить. Да, много пока не могу, я могу откладывать только, там, не знаю, пять неделю или там пять тысяч за раз, за, за раз, или тысячу, или там сколько вы можешь. же вот пока так. А в дальнейшем, как бы, возможно, больше, да, то есть я хочу научиться, я реально заинтересован. Вот это мотивирует, ну, как бы, человека взять тебя. Показ, uh -huh. реальный показ, что ты готов работать, и его знания, которые ты передашь ему, они не пойдут впустую. Uh -huh. Uh -huh. Я понял. Не а, а если тебе такое напишут, ты согласишься? Ну, почему нет? Ну, во-первых, что нужно будет делать, как надо будет делать. Если человек предложит мне работу, ну, да, если он скажет, я умею, я скажу, окей, я готов тебе давать знания, спрошу, что ты хочешь, он говорит, я, допустим, начинающий копирайтер, в принципе, я сейчас так и так. делаю. Я говорю, окей, ты будешь начинающий копирайтер, я буду с тобой работать, в процессе работы со мной ты будешь писать мои мысли, тексты, и я тебе буду помогать с твоей профессиональной темой, потому что я знаю по копирайтеру, ну немножко в этом понимаем. И буду с продажами тебе помогать, если ты продажи хочешь. Либо там студию построить, если ты студию. То есть давай совмещать приятность с полезным. Ты мне как угу. бы тексты и включенность, а я тебе как бы комментарии. Ну можно так, да. Прикольно. Но Хорошо. тут человек должен быть готов принимать. У нас же, знаешь, у нас много психологических проблем у людей. Он, он mm -hmm. не готов исправлять, не готов менять, не готов слушать. Он, ну, ему кажется, что он очень круто написал, допустим, что-то, да, или сделал дизайн. А да, там ошибок. А я еще, как бы, ну, то есть, короче, очень аккуратно объяснить, чтобы не обидеть человека, это стоит ресурсов. Вот, ну, как бы, это работа преподавателя как раз. Очень аккуратно объяснить. Чтобы человек понял, ну, то есть, 5 раз объясни, 10, это за что вот платят как бы на обучение, чтобы тебе объяснили, и ты не обиделся. То есть, с очень аккуратной и э, вниманием относящейся к твоему внутреннему миру преподавателя, как бы ты за это платишь, ну, как тренер, да, то есть, он uh -huh. тебе как бы… А я так не буду делать, то есть я скажу прямо как есть, ну типа фигня переделай, ну и скажу то-то-то, конкретно скажу без участия во внутреннем мире, потому что, ну ты мне не заплатил за это, ну то есть могу ли я так делать, да, но это очень дорого и мне это не хочется, это не моя позиция, главная, То есть у меня как бы очень внимательное отношение к людям находится с моей стороны ну как бы это не самая сильная моя сторона просто и чтобы мне внимательно относиться к людям мне нужно делать над собой усилия ну соответственно она стоит денег mm -hmm. то есть система Сушили. у меня встроенная yeah. а вот внимательное отношение и чтобы никого не обидеть мне кажется в принципе обижаться бессмысленно ну то есть у меня так мозг устроен но я понимаю людей которые обижаются почему они это делают вот но чтобы у себя перестроить туда мне это тяжело ну то есть требует энергии понимаешь mm -hmm. Mm -hmm. Вот слушай, как твой многолетний клиент, нет, ты, ты мой клиент, твой многолетний исполнитель, я еще могу сказать, что в целом я редко встречал настолько спокойных людей. Иногда бывало в нашей работе, когда, я, например, какую-то часть работы мы несколько раз переделываем, потому что я там недопонимаю, либо сбиваю, либо решаю, что мне нужно по-другому сделать. Ты всегда очень аккуратно, последовательно снова объясняешь, почему это важно. Это редко встречается. Ну, то есть ты такой говоришь, что типа, работа с людьми не твоя сильная. Вот нифига себе. Ну, то есть ты, ты просто не видел других клиентов. Стас. Ну, окей, я Дорога. просто в тебя верю. Ты сильный профессионал и серьезный эксперт, ну, поэтому с тобой работаем. Это, ну, это я никого просто так специально не хвалю. Мы сейчас говорим о человеке, который, в принципе, еще не достиг, еще то хочет научиться у меня. То есть вот на того я не буду тратить, как бы, здесь. А здесь вот я, как бы, инвестирую в тебя тоже свою энергию, да, чтобы, ну... Не знаю, мне кажется, так ты будешь лучше делать работу, и э, в принципе это хорошо. То есть, мы, то если есть, я уже Вежливость, тебя... рассчит... вежливость на, на, на таком расчете, да? Типа вежливость как инвестиция или нет? Ну, если я у тебя уже заказываю, да, то есть я уже плачу деньги, я уже вкладываюсь, да? Соответственно, mm -hmm. я хочу, чтобы мои инвестиции были защищены с прагматической точки зрения. А, mm -hmm. С точки зрения отдавания, там, допустим, я вижу, что ты стараешься. Соответственно, ты оправдываешь ожидания. Мне опять хочется вкладываться. Там, с точки зрения, ну, с любой точки зрения, там, посмотреть, безопасности, там, да, тоже что есть шанс, что ты там не забьешь вообще и не пропадешь, да, то есть, как многие mm -hmm. фрилансеры. Ну, типа скажут, слушай, что-то все уже надоело, и вообще у меня настроение пропало. Вот, то есть со всех сторон, получается, это выгодно. Вот, mm -hmm. И поэтому так происходит. Я понял. Но потому это не манипуляция, потому что я никогда не говорю, то есть у меня одна из основных показателей честность, а, то есть я никогда не буду в угоду там, не знаю, денег, отношений, еще чего-то говорить неправду, то есть ну скажу как есть. Если я кем-то восторгаюсь, я так скажу, что ты молодец, если где-то накосячил, так скажу, ну как бы извини, вот так. Могу мягко, могу не, не мягко, но никогда не буду специально делать, чтобы до, до, дополнительно какие очки себе взять. Это тоже вот, такая видишь, важная позиция. Вот ты, мы сейчас с тобой говорим, а я все время вопрос заложил с такой недоверчивой точки зрения. Мол, ага. типа ты вежливый, не потому что ты, в принципе, вежливый по жизни, а просто тебе выгодно это. Ну как вот ты собаку не бьешь, не потому что ты животных любишь, а просто начнет кусать тебя будет. Вот, но ты себя все равно не доверяешь, видишь, на каком-то подсознательном уровне. На ну, уровне. Исправляйся. Я а, хорошо, если а хочешь, ты... тебе это ценно. Слушай, сложный вопрос. Это, наверное, какое-то глубинное свойство. Человека да, оно характера. правится. Я сейчас вот последнюю неделю я изучал психологию, скоро я выпущу как раз свое понимание вот этой вот психологической всей темы. В целом все достаточно просто. У тебя есть э, цели, ну, да, рассказать кратко, да? Да, конечно, давай. А, у, тебя есть, у каждого человека есть некие ценности. А, их да. два типа. Ценности общественные, ну, то есть то, что он хочет вообще там, к счастью, к миру, ко всему. И ценности личные, то, что он для себя уже хочет. И когда они не совпадают, общественные и личные, ну, как бы происходит конфликт. Твоя задача, чтобы добиться счастья, чтобы у тебя общественные и личные совпадали. Как добиться? Ну, достаточно просто. То есть ты понимаешь себя, то есть первое – это понять, какие ценности, да? и дальше попытаться уравнять их. И тебе уравнять помешают некоторые вещи – это установки и страхи. Во всех у нас есть установки, которые, ну, просто вот мы навязаны обществом, может быть так, и страхи, да? это то, что вот мы чего боимся. И установки, и страхи, они все прорабатываются. Они все описаны уже психологами. И ты можешь прийти просто к психологу и дать ему ТЗ. Ты можешь сам себя диагностировать и сказать, слушай, у меня, короче, психолог уважаемый, вот тебе 3000 рублей, мне нужно исправить недоверие к людям. Второй момент, мне нужно исправить, там, не знаю, негативный подход к чему-то там, что я вот жду подставы. Третий, мне надо от жадности избавиться или еще от чего-нибудь. Ну, не знаю, неважно. Ты можешь прям к нему прийти с ТЗ. Мне это так понравилось, прикольно. И ты, когда видишь этот столбик, ты видишь: у тебя столбик с одной стороны, получается, слева, у тебя как поступают люди, как бы ну условно неудачники и люди, которые добиваются успеха. Причем успех может быть у каждого разный. У кого-то успех это власть, у кого-то деньги, у кого-то там отношения, у кого-то путешествия. Ты сам себе ставишь мирилы успеху но а, твои отношения к жизни с собой и с миром они к тебе приводят к успеху только в том случае если у тебя из левого столбика все переходит в правый то есть такая математическая задача вот мне это mm -hmm. было очень прикольно ну как бы как структурное мышление и но ну, вот так она работает и в левом столбике находится как раз недоверие к миру ты такой окей я миру не доверяю да не доверяю я жду подвоху да чем это грозит? Это грозит тем, что я счастья не добуду. Так, может быть мне стоит задуматься, что я делаю что-то не так, если везде во всех книжках, материалах, тренингах, везде люди твердят, что надо так. Но может быть я что-то делаю не так? Так может быть. Если может быть, тогда что делаю не так? Там есть ряд вопросов, ты себе задаешь, понимаешь и в какой-то момент начинаешь действовать ну так, а потом о, точно, прикольно, получаешь подтверждения, вот такие, как ты сегодня говорил со встречей да то есть тебе мир подкидывает подтверждение что теперь ну как бы лучше стало и ты находишь mm -hmm. эти подтверждения и записываешь все у тебя мозг это считывает и он перестраивает твою внутреннюю программу с недоверия на позитив то есть изначально mm -hmm. что мы как бы ну, можем находиться в любой позиции вопрос хочет развиваться или нет но ну, вот так работает mm -hmm. если примерно понятно а у тебе удалось самому что-то в себе изменить, с такой концепцией? Ну, пока нет, я только вот на той неделе как бы вы, вытащил, выписал. Вот. Но в целом мне очень сильно помогло раньше, когда я понял, что. Ну да, я ходил на тренинги разные, ходил на конференции, я много чего учился. То есть это вот главное было открытие что надо учиться. Первое, очень. Ну, так я сейчас буду банальные вещи говорить, они mm -hmm. во всех книгах написаны. Но смысл не в том, что они, как бы в книг написано, а что делать надо. С открытой mm -hmm. позиции пришел на тренинг, как будто. Убери критическое мышление. Просто убери. Да, оно полезно в жизни, но на тренинге оно не полезно, потому что задача тренинга вытащить тебя в другую ситуацию. Доверься этим людям. Все, ты mm -hmm. делаешь то, что они говорят. И вдруг у тебя происходит осознание. Вот и все. В принципе, вот я садил на несколько тренингов разных, и такой понял: о, прикольно, работает. Так можно же и дальше, можно другие темы фиксить. И так потихонечку стал фиксить все. Ну, и вот пришел, как бы, к тому, что, в принципе, счастлив в жизни. Угу, угу, я понял то есть это технология слушай, но самое главное понять что да я буду этим заниматься слушай это интересно на самом деле мне нравится понравилось твой совет что приходить учиться с открытой головой типа ну раз ты заплатил деньги но посидит спокойно не, не, не да, это, да делай интересно. что тебе говорят если не понравится ты так скажешь да не это разводил его но я как как минимум сделал все что надо было все окей угу. но если ты сделал если ты знаешь бывает как приходят люди там на обучение куда-нибудь, да, делают не все все не то, делают, никак их учат и говорят, нет, это не работает. Вот технология не работает, наверное, меня обманули. Так а что ты делал? Ну, ничего не делал, и вот эти способы мне не нравятся, продавать я не люблю, значит, общаться с людьми я не люблю. Ну, а что ж думал, ты заплатил 10 тысяч, у тебя сейчас миллионы пойдут? Ну, то есть… Я... Да, это забавно. Слушай, это, это классный совет, я, похоже, слышал как давно, не, не, не очень придал ему значение, есть такой Женя Арутюнов, дизайнер известный, он тоже говорит, что часто дизайнеры вместо того, даешь задачу человеку, скаж, говоришь, сделай вот так, человек начинает с тобой спорить. И он говорит, я даю всем совет, просто возьми сделай, потом, вот типа, как, как в армии, приказы обсуждаются после их исполнения. Не по исполнению не получилось, будем обсуждать, а ты даже не попробовал. Mm -hmm. Это, кстати, меня резонировало, очень близко похоже, то, что ты говоришь. И у меня сегодня, наверное, к тебе последний вопрос остался. Ты много говоришь про то, что ты учишься, учишь, читаешь книжки. Расскажи, как у тебя построена система, где ты это все находишь? Как ты отбираешь литературу? Как ты понимаешь, что перед тобой нормально или ненормальная? Слушай, как ни странно, первоисточник Википедии. Википедия. Вот я реально изучил ценности по Википедии. Ты прям забиваешь туда, там есть прям, что такое ценность. Ну, Сначала ты исходишь от определения, что тебе надо изучить. Так, ценности. Что такое ценности? На всех тренингах говорят про ценности. Что это такое? Uh -huh. Но везде люди там блогеры, все остальные, ну мало чего понимают. Они говорят, как с помощью ценности продавать. И начинают там, да, да, да. вот. Такое, а что же это такое? Где определение? Дай-ка забью. Просто забиваешь в интернете ценности. И там у тебя выходит, что еще Ницше придумал ну, потребности, из потребностей исходят ценности, как ценности с потребностями соединяются, как это все на психологию ложится, на психотипы. Такой, окей, это занимает у тебя ну, там, 3 часа чтения. Ну, то есть за день я все понял. Я такой, окей, раскидал это все по майн карте, а теперь что с этим делать? Теперь задача следующая, придумать, как эту историю прицепить к продажам. Ну, у меня была такая задача. А, как продавать, Ну я знаю, у меня есть уже другая отсортированная тема фундамент продаж соответственно mm -hmm. мне нужно было оттуда вытащить добавочку в фундамент продаж более того в фундаменте продаж у меня уже было философия такое понятие и идеология то есть это mm -hmm. уже было это в принципе есть ценности двух типов которые они описывают просто я описывал это другими словами ну тоже наверное какой-то книги взял но уже не суть суть в том что то что я использовал в своих тренингах оно было как бы оно было прожито сделано но оно было все равно не полно. То есть кто-то где-то, кому-то, где-то чего-то пересказал, а потом я как-то это, это пересказанное применил и э, уже дальше там стал свои технологии использовать. Но прикол в том, что когда я углубился в перевесточник и в детализацию, я оттуда выписал гораздо больше, там, в раза в три больше э, полезностей, да, чем было до этого, и просто дополнил свою систему. То есть у тебя должны, возвращаясь к тому, как изучаешь, у тебя есть некая система, ну вот у меня есть система там 7 на 7, Mm -hmm. Почему так? Потому что это принцип изучения информации. То есть ты не больше семи вещей, семи категорий делаешь. И по этим категориям ты можешь еще по семи элементов распаковать. Mm -hmm. Тогда ты можешь запомнить что угодно. У тебя мозг так устроен, что он запомнит в любой последовательности детализацию, в уложенной папке. И моя mm -hmm. задача просто разложить это, эти темы, любую новую информацию, она раскладывается по этим семи элементам. И этому же я учу. То есть продажа это третья, третья и четвертая часть. Лиды – это третья часть, продажи – четвертая Сложный, сильный продукт – это там пятое, система – шестая. Первое – это путь как раз и самоопределение. То есть я уже это в голове помню и просто их насыщаю детализацией. То есть просто так книги бесполезно читать, потому что у тебя будет куча мусора. Угу. А тебе нужно вот, кстати, именно да. куча мусора по системе раскладывать. И сначала тебе надо систему сделать понятную тебе, либо взять какую-то готовую. Слушай, очень классная система, я с тобой действительно согласен. Если не системно чему-то учишься, то… У тебя получается неструктурированный объем знаний, который ты не можешь применить, он просто забывается через два месяца. Да. И ты такой, о, где ты это, это читал? Окей, читал, да, но применить да, да, да, ты да, смог? Да, да. Нет, не смог, не применил. Почему? Потому что не знаешь, как применять. У тебя знания не равно как бы применению. И у тебя таких знаний полная голова. Здесь знаешь, правда. какой положительный момент еще есть? Я вот очень люблю с, работать с людьми, у которых много очень знаний. Это могут быть дизайнеры, которые где-то учились, но их, их не научились самое главное применять. Это могут быть э, там люди как бизнесмены которых очень они сходили на все курсы прочитали все книги они все знают но у них не получается сделать и mm -hmm. я вот даю вот этот щелчок э, что я даю я даю им просто систему координату по которой они могут все знания которые у них применить в жизнь то есть вот mm -hmm. этот вот переход и они думают что нифига себе какое обучение почему вот я там учился 10 лет а тут типа за месяц я все понял я им не даю всю базу десятилетнюю, я им даю те знания, которые у них есть, как это применить в системе для того, чтобы применить. Также и с ценностями сейчас. То есть не надо быть психологом, 10 лет учиться психологии и всему остальному, чтобы применить всю базу, все наработки психологии в твоей работе. Тебе достаточно полдня будет посидеть с моей темой, посмотреть и потом применить это к себе, к продажам и к сотрудникам. То есть вот система решает. Угу. Вот это Очень вот я на эту ставку ну, как бы высокую делаю, мне она помогает. Это классно. Слушай, я как правильно понимаю, что любой твой запрос на собственное обучение происходит это осознания некого белого пятна, который у да, есть. Да, да, да, да, да, все верно. Я их постепенно Слушай, заполняю как раз. А вот такой вопрос, ведь эти все белые пятна, если можно такой круг представить, и вот это, это круг твоего знания, и внутри у него есть какие-то белые пятна, которые ты заполняешь. А как вот этот круг знания прям расширять? Ну, то есть ты вот, например, заходишь в новую область для себя, например, в копирайтинг, там вообще с чего начать копать? Смотри, копирайтинг это вторая зона. Во-первых, его расширять не надо. Там всего 7 позиций, туда все, все включено. И восьмая mm -hmm. есть условно это личная эффективность. Это как бы вот с головой поработать с психологом. Я его даже как бы ну, не, не использую. То есть реально тебе 7 навыков есть, которые надо развивать. Дополнительно не нужно. Второй навык ну это профессия, mm -hmm. продукт это только то, что тебе нужно как раз таки изучить заново. Mm -hmm. То есть, если у тебя есть навыки по всему основному кругу, у тебя есть понимание, куда ты идешь, как ты идешь, кто ты, значит, как ты продаешь, умение общаться, умение строить систему. Если я построил систему в дизайне, мне не хватает не опять эти все семь навыков, а только один мне нужен, в копирайтинг. Соответственно, mm -hmm. я что сделаю? Я либо пойду книгу почитаю по копирайтингу, лучше я схожу на курс по копирайтингу, еще лучше сам книгу напишу или там продающие тексты. И совсем хорошо, если я найду кого-нибудь и попрошу быть его ментором за любые деньги, чтобы мне побыстрее это сделать. И тогда я смогу взять его знания, систематизировать, так как у меня есть этот навык. И смогу uh -huh. быстро продать, потому что у меня есть навыки построения системы, команды и всех остальных. Таким образом, если ты умеешь системно это делать, ты можешь легко создавать студию дизайна, там, комплектации, копирайтинга, заходить в художественную студию, все, все что угодно. Ты, ты знаешь технологию, ты берешь преподавателя, расписываешь технологию по этапам, ты становишься методологом. Это профессия uh -huh. тоже на самом деле, методолог тоже. И продавец тоже профессии. То есть каждая профессия, она у тебя во второй круг уходит, а все остальное ты вокруг него инфраструктуру строишь, которая уже готова. И более того, ты mm -hmm. можешь это готово делать чужими руками руками менеджеров. Вот, вот такая концепция создания. Слушай, звучит очень круто, мне да. нравится. Оно это и работает. Логично. Но при этом у тебя, например, нет какого-то желания выходить в совершенно новую для себя сферу. Например, там, ну, я не знаю, заниматься дизайном, к примеру каких-нибудь общественных пространств или строить рестораны вместе с кухнями там наверняка искать новая своя сфера тебе где все много придется прям с нуля изучать слушай мне дизайн вот как бы детально уже не интересен мне интересно вот больше дизайна, вот эту вот систему сделать то что я сейчас рассказываю ее описать мне кажется это гораздо более интересно практически точки зрения и вообще людям будет более полезно чем еще один дизайнер как бы кухни или там ресторанов вот но мне наверное больше интересно применить себя уже дальше Потому что создание mm -hmm. вот этой штуки, то, что я рассказываю, методики, да, познания всего, оно гораздо интереснее, чем ресторан какой-то делать, который закроется через два года. Ну, то есть рестораны работают и закрываются в течение двух лет, и все, куда это, зачем это. Да, я понимаю, а кстати. эту штуку можно, ну, то есть как система, я сейчас посмотрел просто, как психологи делают, это. там есть, ну, то есть это, в принципе, след можно некий оставить даже. То есть если у тебя mm -hmm. есть механика и технология, которая помогает миллионам людей добиваться там, счастья и понятно объяснять, то это очень круто. У меня это вдохновляет больше. Слушай, это интересный на самом деле момент. Я бы вот как раз поговорил бы немножко про, на следующий раз про, про какую-то глобальную мотивацию, мол, зачем всем вообще заниматься, зачем деньги нужны. Я вот просто с терапевтом недавно разговаривал, uh -huh. я говорю, что вот у меня там проблема, не проблема, я стараюсь все больше и больше зарабатывать, мне очень важно свой образ жизни поддерживать. И вот и мы с ним стали разговаривать по поводу того, что ну, зачем вообще нужны деньги, зачем работать, зачем поддерживать образ жизни, зачем пятый этаж грубо говоря, в своем доме достраивать. И я прям понял, что у меня, например, ответов на этот вопрос нету. Ну, то есть каких-то глобальных, ну, так вот, ну, не знаю, ну, а как еще, а как иначе, не работать, что ли? То есть какое-то у меня не сформированное отношение к этому. Вот я хотел с тобой в следующий раз об этом поговорить. И я на следующий раз подготовлю тебе еще небольшую задачку с точки зрения собственного скептицизма. Я тут ходил, думал по поводу обучения, менторства, инфобизнеса, прости господи. У меня есть новые аргументы, так сказать, против твоей позиции, но вот я их приберегу на следующий раз, чтобы ты никуда от меня не сбежал. Ты сейчас мне все расскажешь, а потом тебя видишь, мотивации нет. Не станет, скажешь, вот плати, потом продолжим, как там вы инфобизнес Слушай, у меня вот две темы есть. Хорошую, да, эту тему ты завел, можем тоже обсудить и сделать. Про скептицизм, в принципе, тоже интересно поработать. И второе, что я же сейчас делаю вот прямо сейчас на следующей неделе, я доделаю методику с целями как раз. И я mm -hmm. думал, может быть, тебе дать ее, описать, ты ее пройдешь и как раз поделишься как бы обратной связью. Слушай, звучит отлично, да, и мы как раз можем, я почитаю, пройду и мы как раз можем обсудить. Но тогда и это вот убьет я... тот момент, то, что ты предлагал. То есть надо решить либо скептицизм поработать, а можно и так и так. Либо методику пройти, и тогда вот скептизм как? уйдет. Ну, то есть должен уйти. Ну, слушай, лучше. ну, посмотри, слушай, не знаю, как лучше, скажи нам. Я бы сделал серию еще вот с теми вопросами, чтобы они не пропали, да, потому Давай. что это будет ценно. А потом бы я тебе дал, и мы бы еще раз потом как бы по итогам методики пошли бы, сделали. Я, я короче, подопытный кролик для твоих психологических трюков. В я принципе, понимаю... да. Представляешь, сейчас сотни тысяч людей посмотрят это, скажут, если Сергей попался уже на... Чары, Станислав, у нас вообще нет никаких шансов, и просто пойдут к тебе а, как, как, как крысы за крысоловым, который на дудочке играет. Так что вот в этом Такое мечта, сравнение. метафора, да? Да, да, да. Ну, я, я честно скажу, я как бы до сих пор я, я слегка скептически отношусь к инфобизнесмену. Я не знаю, ты инфобизнесмен или нет. Ну, тут в терминах надо понять, что ты имеешь в виду? Как ты определяешь? Это же термин вопрос. Это системная Но... штука. Термин. А потом будет А бизнесмен – это человек, который зарабатывает на обучении других больше, чем на той деятельности, которой он занимается формально. Ну, тогда у меня вопрос, а почему у тебя критерии типа больше или меньше, какая разница? То есть, он что, от этого хуже или лучше становится? Нет, это просто какая-то установленная годами, веками позиция, что работающий руками человек вроде как более престижен, более крут, чем тот, который… А, знаешь, как вот типа есть поговорка, что а, говорить не мешки ворочить. Вот мол, типа инфобизнесмен, ты про проговорить. Окей. Okay, а да. Я... Две установки сразу скажу. Значит, работа, типа там не мешки ворочить. Это установка, что деньги достаются тяжелым трудом. Это да. негативная установка. Ну то есть она мешает. Деньги очень легко достаются. То есть кто верит, что легко достается, им легко достается. Кто верит, что очень тяжело, тяжело. Это вот метафизика. Это точно. Ну сразу же можно понять. Потому что как только ты устанавливаешь на то, что тебе тяжело деньги зарабатывать, твой мозг думает: "Ой, мне тяжело, мне лениво" и так далее. Он ищет как бы как бы не зарабатывать. А если ты думаешь, это все легко и просто, он другие просто темы рассматривает в своей голове, чтобы найти те решения. Ну, mm -hmm. это вот как бы так. А второй момент престиж ты сказал, тоже интересно. Это стереотип. Ну, то есть не то что стереотип, это ты сейчас меряешь категориями престижное или не престижное, а полезное или не полезно. То есть ты свою как бы Um, сейчас тебе так объясню, что то, что другие люди думают о какой-то теме, uh -huh. ты этим как бы не даешь себе воспользоваться, ставишь стереотип крест на этой теме и не даешь себе ну, туда пойти и заработать. Хотя хочется. Ну, то есть, хочется же, хочется. Но как бы другие какие-то люди сказали, что это как бы непрестижно, ну, вроде как, и вроде как нет, мне стыдно туда идти. Ну, вот примерно так. Это тоже, как бы негативная тема. То есть, mm -hmm. как бы с определения можно начинать. В моем определении инфобизнесмен, ну, то есть, если вот мы говорим в корень, инфо это информация, то есть, есть некая mm -hmm. информация, и бизнес – это продажа информации, да, и заработок на этом. Что такое информация? То есть, если мы говорим про обучение, это не информация вообще. Информации в интернете сколько хочешь. Это именно внедрение. То есть, скорее, mm -hmm. как бы нормальный классический, там, больше тренинг, да, то есть, когда человек что-то приобретает некие навыки и получает изменение, трансформацию в жизни. Вот это, mm -hmm. то есть, из определения исходит, что инфобизнес это книга напечатанная, а mm -hmm. не тренинг. То есть, уже в определении заложена ошибка. Соответственно, mm -hmm. все там споры и все остальное. Тут можно спорить до, до хреботы, потому что каждый будет свою линию гнуть и пытаться yeah. сказать, что он сам молодец. А на самом деле нет никого молодцов, есть просто некие понятия, и там твое к ним отношения ты их либо используешь, либо нет для себя, для пользы. Поэтому я как бы mm -hmm. в этих даже спорах, как бы ну и смысл участвовать. То есть кто-то спорит, а кто-то берет и делает. Вот и все. Это очень интересная концепция звучит ну, я, я довольно скептичный человек но звучит справедливо ну то есть я не вижу ни подвоха поэтому я две да. Хорошо. отбился под конец но и смотри удалось... лю любой скептицизм он решается задаванием вопросов и а, когда ты себе задаешь вопрос а кому выгодно что я так думаю допустим о каком-то понятии угу. почему ну то есть какие люди почему вот вот, вот с чего я взял что именно оно, оно так и это же тоже скептицизм. То есть, получается, ты скептически относишься к тому, к чему тебе сказали скептически относиться. Ну, да, да Какие-то да. люди, которым ты доверяешь авторитета, например. И угу. это тоже навязанная история. А когда ты действительно скептик, то ты скептик к всему, тогда уже быть честен совсем. Это правда. правда. Ну вот. Справедливо. Отбился ты, отбился, братец, под конец тебя не ущучишь. Я даже не знаю, как тебе поймать, на чем надо. Система, если ты все понимаешь, она как бы система, все объемлимое, и все сводится к тому, что ты задаешь себе вопросы, и ответ либо ты живешь для себя, ну то есть в да, либо ты пытаешься соответствовать чем то идеалам И все, ну в итоге как бы психологии связано. Угу, угу. Когда Хорошо. посмотришь мою технику, которую я тебе дают, ты как бы увидишь это все. Угу, я понял. Ну, сначала мы еще немножко вопросов поговорим, okay. а потом я на себе, как, как врач, знаешь, который вакцину от ковида на себе использует, я твою методику вколю, посмотрим, что со мной станет. Давай. Потом, мы на след... потом после того, как я это почитаю, мы с тобой созвонимся, я тебе скажу, слушай, я школу копирайтинг открыл, наверное, ты скажешь, во, тогда ну, ты елся, принципе, заработал. да, да. можно. Хорошо. Да, кстати, это тоже можно говорить. У меня были такие идеи. Вот как раз я с тобой проконсультируюсь, так сказать, на публику. Да? Надеюсь, нашим зрителям тоже будет полезно. Спасибо. Да, спасибо. Слушай, здорово. Было очень рад. Приятно, тобой пообщаться. Я. Видишь, Да. Вот, еще увидимся. Спасибо. Спасибо, что послушали, друзья. Увидимся угу. с вами. Пока. Всем пока.